Привет всем. А что у нас Евка оценила? А Евка оценила у нас Асию. Привет. Онсун для ног. Вот. Бесплатное развлечение. Приезжаешь на любой, пожалуй, курорт с горячими источниками. Как мы сейчас на руку. И прямо выходишь из станции, как правило, есть. По городу они расставлены, такие вот ланочки. Одна, две, три, непременно где-нибудь есть. Просто снимаешь ботинки, снимаешь носки, засовываешь ноги и кайфуешь. И ничего а даже еще... за это платить не надо. А еще куца до колен. Лен, Лен, До колен, да. До Запасывать. колен закатать. Закатать то, что у тебя есть, штаны или еще что-нибудь очень приятная штука юбку или ладин если у вас будет минимир me становится соединенный с носками, увы вам не повезло вот так все все Дайте. пока пока пока пока, пока, -пока.